По уважаемые коллеги, мы собрались, чтобы обсудить ход работы в рамках комиссии по подготовке предложений о ограничениях и медотведения и полномочий между уровнями власти Вы являетесь членами этой комиссии и знаете, что работать приходится достаточно жестким премиторам. Мы договорились, что к 1 июня, то есть завтра, промежуточный результат будет сделан. Кроме того, сегодня важно определиться с действиями в этой сфере на будущее. В первую очередь, обсудить, каким образом эффективно реализовать идеи и наработки комиссии. В конечном счете они должны быть воплощены в конкретные государственные решения и законодательные инициативы. Восстановление единого правового пространства России – важнейшая государственная задача. И ее первый этап – а именно приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным можно сказать подходит к завершению во всяком случае работа идет достаточно эффективно сделать следующий шаг разработать стратегию четкого разделения полномочий и за счет этого существенно повысить эффективность всей властной вертикали было поручено вашей комиссии я очень рассчитываю положительные ее результаты Задача комиссии действительно уникальна и по масштабу, и по значимости, и по последствиям. Насколько мне известно, вами уже рассмотрено 215 законодательных актов, и во 135 из них предполагается внести какие-то изменения, в некоторых случаях, существенные. От определения границ ответственности и объема ресурсов, которым, должна располагать уровни власти, зависит и политическая, и экономическая ситуация в стране. Без всякого преувеличения. И четко разграничить полномочия, разобраться с вопросами совместного видения, надо по возможности оперативно. Прежде всего, чтобы власть могла достойно и результативно выполнять свои публичные функции, свои обязательства перед народом. Результаты вашей работы сегодня ждут все уровни власти. Больше того, вы, наверное, знаете, что руководители субъектов федерации, после того, как сами активно включились к работу по приведению своего законодательства в соответствующую гармонию с федеральным, сами были инициаторами работы комиссии. Работа именно в таком составе. В этом заинтересованы и федеральные центры, и регионы, и муниципалитеты. Но самое главное, конечно, в этом заинтересованы граждане. Вы, как никто другой, прекрасно понимаете, в каком состоянии оказались. Многие сферы, которые для рядового гражданина являются важнейшими и самыми существенными, в муниципалитете остались либо были переданы школы, значительная часть э, медицины, все ЖКХ оказалось в муниципалитете. А ведь никто как следует не подумал и не посчитал. И посчитал, и не вспомнил, что в прежнеплановой системе все это финансировалось фактически централизованно. Выбивались так называемые фонды, и сверху, донизу, от э, Министерства финансов до, э, до планов всяких комиссий, все это распределялось. Все неважнейшие для рядового гражданина сферы оказались Подвешенными на налоговые систему. И никто как следует, не посчитал, хватает ли налоговой базы для того, чтобы содержать в ЖКХ нужные видеть, для того, чтобы школа содержать нужные видеть, для того, чтобы выплачивать достойную зарплату учителям и муниципальному здравоохранению. Именно в полномочий, ключ к разрешению застарелой и сложной проблемы в межбюджетных отношений, к разделению ответственности за социальные вопросы и повышению деловой активности приедемо. Нужно либо снимать какие-то задачи. Либо, если мы не снимаем задачи, значит финансировать, выполнять. Эти решения сегодня очень ждут органы местного самоуправления, которые из-за правовой неопределенности испытывают хронический дефицит ресурсов для исполнения своих функций. В комиссии представлены интересы всех уровней власти. Насколько мне известно, 31 человек постоянно работает в комиссии. Это и представители правительства Российской Федерации. Советы регионов, муниципалитетов, Государственной Думы, Советы Федерации и научной общественности. Ваша работа затрагивает системообразующую и очень чувствительную для государства сферу, где надо постоянно согласовывать интересы, искать компромисс и, конечно, уметь слушать и слышать друг друга. Должен без преувеличения сказать, что сутью вашей работы является государственное строительство в Российской Федерации в самом прямом смысле этого слова. Речь идет не о создании или закреплении односторонних дополнительных преимуществ для центра регионов или муниципалитетов. Речь о балансе интересов и прежде всего интересов людей. Речь об обеспечении правового и фактического равенства граждан на всей территории России. В конечном счете, о а тех стандартах, которые мы просто обязаны гарантировать для социального благополучия народа и экономического подробности. В этой связи просил бы вас поподробнее рассказать. То, о чем я нашел сначала, промежуточно не в итогах работы комиссии, а проблемы, которые возникают в ходе ее работы. Ну и э, надеюсь, что мы обменяемся не э, тем вопросом проблемного характера, который вы считаете необходимым. Я благодарю вас за внимание. И...